Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу рассказать вам об одном способе, как можно очень качественно раскрутить свое видео на YouTube. Точнее, это даже не способ, а это целый проект, который занимается продвижением роликов на YouTube. Я в этот проект вступил недавно, буквально пару дней назад, и уже скажем так есть некоторые результаты которые я в принципе могу сейчас показать то есть я перейду на youtube вот это мой канал который я создал недавно Он, можно сказать практически не раскручен то есть если мы перейдем в раздел видео то вот можно посмотреть что ролики у меня здесь набирают по 2 9 7 11 13 просмотров 4 17 13 7 и вот есть один ролик который набрал 1645 просмотров за 14 часов и сейчас он как бы еще набирает просмотры и в дальнейшем будет набирать то есть вот этот ролик я как раз таки продвигал с помощью проекта «Интернет-взрыв». То есть вот видно, что ролик набрал 1645 просмотров за 14 часов. И это именно не накрутка, не какие-то там сервисы, которые крутят, а это живые реальные просмотры, которые сразу вот прошли отметку 301, если вы занимаетесь ютубом, то знаете, что если ролик достигает отметки 301 просмотр, то YouTube его останавливает и проверяет на качество просмотров. То есть если просмотры качественные, то он его сразу пропускает и дальше счетчик уже работает просмотром если это какие-то сервисы накрутки то youtube это видео останавливает на 301 либо же вообще блокирует с накруткой сейчас youtube борется очень серьезно так что способ которым я продвигал это видео это чисто белый способ которому мы сможем вас также обучить если вы захотите, если у вас есть желание продвигать свои ролики на YouTube, развиваться на YouTube, то можете обращаться ко мне. Контакты я оставлю внизу под этим видео. Там будет э, страница моя ВКонтакте, мой скайп, сможете ко мне обращаться. Еще я хочу добавить, что э, по проекту взрыв когда я в него вступал, то за обучение я ничего не платил, так как этот проект был на первоначальном развитии и вложений туда никаких я не делал. Сейчас же там есть определенная сумма, которая, которую нужно будет заплатить за обучение. И также есть еще некоторые условия. То есть если, допустим, вы занимаетесь YouTube, если у вас есть какой-то развитый канал, либо же у вас есть несколько каналов. Если вы, э, у вас есть большое желание заниматься ютубом, но у вас нет денег э, на обучение, вы также можете написать мне в Skype, либо же э, в ВКонтакт. И э, я дам вам... Э, Контакт э, человека, который непосредственно занимается нашим проектом Интерзрив, эм, вы с ним проведете беседу, либо же небольшое, либо же небольшое собеседование, то есть ответите на пару вопросов. Если э, если вы, скажем так, хорошо разбираетесь на Ютубе, то я думаю, что в принципе э, вас можно будет взять и без э, каких-то финансовых вложений. Так что, кому интересна эта тема, обращайтесь ко мне в ВКонтакт, либо же в Скайп, эм, будем общаться и будем вместе продвигаться на Ютубе. Спасибо за просмотр этого видео, если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых видео.